Всем привет! С вами в эфире Портал 713, и я его ведущая, Хмелькова Ольга. И сегодня мы поговорим с вами о осознанности и о разумности. Да? Разумный человек, как правило, довольствуется доводами, осознанный человек опирается на факты и выстраивает определенную логику. И разумный человек старается каждый факт встроить в свою логику, и из-за этого получает более целостную картину. То есть опираясь на факты, мы с вами по большому счету делаем большое дело, да? нежели когда мы опираемся на чьи-то доводы, на чьи-то понимания, на чьи-то мнения да? или фокус зрения и так далее, понимаете, что что не несет под собой какой-то правовой основы, вводит а, нас в заблуждение. Давайте вот сегодня будем развенчивать мифы да, по поводу заблуждений, которые у нас присутствуют в наших головах, и которые нам намеренно наши мифологи любимые да, нам создали через СМИ, через какие-то а, поведенческие черты и так далее. В общем, инструментов, ребята, очень много. Давайте сегодня разберем. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание а, – у людей не складывается понимание, и многих из вас, может быть, тоже не складывается понимание, да, что такое законы Российской Федерации. И начну я вам эту тему раскрывать вот с чего. Смотрите, я уже рассказывала о своих лекциях неоднократно. Кому интересно, можете эти лекции переслушать, пересмотреть, посмотреть документы, которые выложены на канале. Но в чем идея? Идея в том, что была республика РСФСР. Эту республику, всем известный факт, да, опираемся на факты, товарищ Ельцин у нас переименовал а, в Российскую Федерацию. да, И а, одним, значит, он своим там, указом переименовал, а вторым указом он написал письмо в ООН, да, где сказал, что теперь у нас есть Российская Федерация, и эта Российская Федерация взяла обязательства по договорам за весь СССР. Понимаете, да? То есть как бы натянула одеяло со всего СССР на себя но переименовала по факту всего лишь одну республику, да, а обязанностей взяла за все государство. Зачем это было сделано? Ну, если здесь додумывать, зачем это было сделано, то, по всей видимости, для доступа к деньгам СССР, да, потому что как можно выполнять международные финансовые обязательства по договорам СССР, да, не имея к день... доступа к деньгам СССР напрямую? Ну, это же очевидно, да, здесь не надо быть гениальность, чтобы вот это вот сложилось. 2 плюс 2 так вот ребята что мы имеем по факту мы имеем по факту республику РСФСР, которую переименовали в российскую федерацию и это же российская федерация то есть не, не сама российская федерация ребят а что такое Российская Федерация? Вот здесь вот становится вопрос, как они так сделали, как вот этот фокус можно было провернуть, что какая-то республика взяла на себя обязательства за весь СССР. Вот если мы сейчас применим это все, понимание этой картины, допустим, к республике Адыгея, да, но она по списку первая, поэтому адыгейцы всем привет. Вот Если мы возьмем республику Адыгея, это все равно, что Адыгея провозгласит себя Российской Федерацией и возьмет на себя... Значит, обязательства за всю Россию в целом. Вот представляете, как, сколько там та АДГ занимает да, территории, границы, вообще а сможет ли она, а как она это сделает физически, да? То есть понятно и разумно, что для этого нужны деньги. А где она их возьмет? А как она их возьмет? Вот меня на самом деле волновал этот вопрос, потому что этот вопрос не стыкуется. Вот он просто тупо не стыкуется, да? Ну как-то вот какая-то брешь, дырка здесь появляется. Как это сделали? И здесь э, очень разумным будет ответом то, что есть у нас, опять же, опираясь на факты, э, есть у нас последняя конституция РСФСР э, от 1978 -го года, которая действительно является конституцией республики. Мы уже с вами разбирали тему того, что временные республики создаются на 39 лет. За это время республика должна значит, подписать все договоры международные, да, выйти на международную арену, отводиться для республики 39 лет международным правом. Более того, она должна выполнить демаркацию своей границы, согласовать, согласоваться в своих границах со всеми 192 странами, которые у нас сейчас страны-члены ООН, да, и четыре страны не непризнанные, но как они не признаны, Они проходят эту процедуру. Процедура на самом деле состоит в следующем. Значит, для, в среднем для республики эта процедура занимает где-то примерно 7-8 лет. Для государства, для государства это, ну или как страна, да, можете назвать, эта процедура занимает больше времени. Сколько больше, ну по разным оценкам, ребята, по-разному происходит, может и до 15 лет занимать. На самом деле все везде индивидуально, да, может какая-то страна не признать там и так далее, и с ней ведутся долго-долго-долго дебаты, но мы сейчас не об этом, мы сейчас про то, что в принципе международным правом закреплено право республики 39 лет этот процесс проводить, да, ну так уж, чтобы вот, ну, времени было прям вот более чем достаточно, да, и для государства отведено 99 лет, ну, тоже вот так прям вот более чем достаточно, то есть за 100 уж лет, уж как-нибудь страну-то можно организовать, да, ну, соответственно, немножечко там разные есть механизмы, но мы сейчас не будем в это углубляться. Сейчас идет речь не об этом. Так вот, о чем же пойдет речь? Есть РСФСР, которые в каком-то там находятся статусе процессе, согласований, там, демаркации границ, подписания каких-то договоров и так далее. То есть чем-то там это все занималось. И кто-то это, какой-то орган на уровне ООН, или кто-то этим всем занимался. Потом у нас происходит в 91 году военный переворот. Да, это тоже факт, это ни для кого не секрет, что переворот был военным. Значит, власть была захвачена путем военного переворота и так далее, да. Дальше власть была тоже вторично захвачена, уже там одного на другого поменяли. Не буду сейчас имена, фамилии называть, да вы все понимаете, о чем идет речь. Вот, и у нас, ребята, что получается, что мы имеем по факту? Мы имеем по факту конституцию РСФСР 78 -го года, да, это конституция государства, временного государства, которое по международным законам временный статус имеет 39 лет, и по большому счету за это время она должна оформиться. И мы имеем некую Российскую Федерацию, которая имеет проект Конституции. Так вот, ребят, проект Конституции – это не закон, понимаете? Это не нормативно-правовой документ, влекущий последствия для граждан или там для человека, для людей, которые находятся на территории, вот обозначенной в этом проекте Конституции, да? Или где-то там страны и так далее. А что же такое проект Конституции? Если смотреть с точки зрения права, да, у юристов есть и у правоведов есть такое понятие, как а, трактование буквального смысла. То есть написано, может быть, все что угодно. Допустим, будет договор называться, там, ипотечный договор, а внутри будет, что одна сторона продала другой стороне яблоки. Да? И по названию договор совсем никто никогда не оценивает, потому что любой договор, любое соглашение всегда оценивается по, как это называется, доброму типа «доброй традиции двух сторон», да? добрые традиции сторон», то есть, что они делали по факту. Да? Всегда вот в любой суд вы придете, и вас будут оценивать по факту. да, неважно, как вы эту сделку назвали, неважно, что вы делали по факту, что произошло. Да? И тогда уже, исходя из фактов, судья или тот, кто разбирает спор, всегда складывает уже к чему это более подходит, к этому или к этому. Так вот, если оценивать с точки зрения права, да, что такое проект Конституции, если оценивать другие факты, факты, например, то, что Российская Федерация зарегистрирована в ЮПИК, сейчас уже есть данные, что она уже выписана из ЮПИК, уже находится в других регистрах и реестрах, вот, и так далее, да, то мы Косвенно, косвенно, основываясь на этих фактах, понимаем, что Российская Федерация есть не что иное, как НКО, некоммерческая организация. По правилам образования некоммерческих организаций, в том числе и по международным правилам, у нас точно такие же. У нас все МФЗ переписаны один в один, ну, за исключением там фенечек и рюшечек, но в принципе идентичен. По правилам деятельности НКО, НКО имеет право, более того, даже должна. Все говорят, нет, НКО там невозможно. Чтобы она занималась финансовой деятельностью, ребят, если НКО не будет заниматься финансовой деятельностью, она просто умрет. Потому что ну, а кто-то должен платить за расходники, за все остальное, да, за сотрудникам зарплату и так далее. Поэтому НКО в принципе создается для того, чтобы заниматься коммерческой деятельностью. Других причин создания НКО нет. Поэтому была создана некая некоммерческая организация НКО под названием Российская Федерация. Или по-другому ее называют Управляющая компания. Да, ну, Управляющей компания здесь не очень подходит да, но ну, вот НКО прям очень хорошо подходит это НКО э, в рамках себя начинает создавать коммерческие организации МВД ФСБ там я не знаю ОБЭП и всякие что у нас там еще есть ну в общем Росреестр, да там минфин и тд вот, э, центробанк тот же самый то есть э, вот эти все организации коммерческие организации по каким признакам мы понимаем что это коммерческие коммерческая организация. Ну, признак всем известный, да, egril.nalog.ru, заходим, скачиваем egrin, да, выписку и смотрим. У грен циферка единичка по правилам. Единичка это коммерческая организация. Двоечка это государственная структура. У нас в Российской Федерации нет ни одной организации, начинающейся на двоечку. Это говорит о том, что нет государства. А раз нет государства, значит и нет государственных органов. Это тоже факты, на которые, я думаю, что не стоит уделять много времени и внимания, потому что это уже общедоступная, известная информация. И какой только Блогер про нее не рассказывал, уже все подробно рассказали. Кто еще не в теме, ну погуглите эту тему, узнаете подробности. Я не буду заострять на это внимание, я просто говорю факты. Да, склеиваю вам картинку, такой пазл мы сейчас составляем. Есть, значит, что мы, что мы уже выяснили? Есть некое НКО. Российская Федерация. Значит, почему я считаю, что это НКО? Сразу предупреждаю ваши вопросы, потому что нет никаких данных, что сама по себе Российская Федерация где-то зарегистрирована на территории, на своей же территории, да? вот. значит, она где-то зарегистрирована в международных реестрах. А если она зарегистрирована в международных реестрах, значит, она зарегистрирована как, она может там и коммерческая быть организация зарегистрирована, да? Но ведет она себя как некоммерческая на нашем правовом поле. Вот, потому что напрямую дохода она не получает. Понимаете, в чем фишка? Она является управленцем и распорядителем всех доходов коммерческих лиц юридических, которые здесь уже на этой территории орудуют и созданы той же Российской Федерации. Очень интересно, да? Вот, далее. далее, если вы посмотрите каждую организацию, каждую Посмотрите выписку, возьмите МВД, посмотрите выписку. И там в выписке есть такой, какой орган это создал. И вы увидите, что орган-то был как раз-таки либо РСФСРовский, ну, как правило, РСФСРовский, да, на территории других республик. Смотрите другие органы, но там будет ваша республика. Республиканские были государственные структуры. Так вот, республиканские государственные структуры, лишились своего аппарата управления, потому что все управление перешло теперь к вот этому вот компоненту, да, под названием коммерческое юридическое лицо. То есть государственной, действительной государственной структурой управляет а, вот это вот коммерческое лицо, поставленное а, коммерческое или там НКО, да, Российская Федерация. Опять же, в ЮПИКе и так далее, в других реестрах, мы увидим, что Российская Федерация, там у них зарегистрирована как коммерческая организация, где-то как некоммерческая организация. Ребят, неважно. Оцениваем, исходя из имеющихся фактов. Напрямую доходы Российская Федерация не получает. Мы это не прослеживаем. Она их получает, эти доходы, через свои созданные с, э, ей же коммерческие организации. Почему созданные ей же, если там в реестрах стоят другие компании? Да потому что в ее рамках созданы, да, кто создал вот этот и точка Налог.Ру? Российская Федерация учредила. Вот, опять же, они все это дело очень хитро сделали, понимаете, да, чтобы скрыть концы, чтобы никто никогда не догадался. Но мы-то с вами понимаем, что логично. Вы же зарегистрировали в Российской Федерации Росреестр, там налоговую и так далее. Она же не где то там не к Америке привязана, да, напрямую. Она напрямую привязана к Российской Федерации. Это уже являются коммерческие структуры, которые могут зарабатывать деньги да, за регистрацию лиц, за снятие с учета и так далее. То есть они зарабатывают на услугах, как и все, в принципе, созданные а, этой НКО Российской Федерации. Да, но здесь можно дискутировать долго на эту тему. Я просто хочу, чтобы вы а, понимали саму суть. Вот суть в том, что Российская Федерация – это управляющая компания, НКО или коммерческая структура. Выбирайте здесь себе на выбор любое. То есть это некая фирма. Давайте назовем общим словом. Российская Федерация – это фирма, которая имеет у себя очень сложную, разветвленную структуру коммерческих организаций, зарабатывающих на услуги, на услугах для населения. Вот. А, поэтому, что мы имеем? У этой Российской Федерации, у этой фирмы есть устав. Этим уставом является проект Конституции Российской Федерации. И все законы, которые мы называем законами, да, которые также называются в этом проекте Конституция 17 марта 1993 года, а, якобы на референдуме обнародованном, да, или там утвержденном. На самом деле, ребята, не было, не было там такого, но я об этом уже рассказывала в лекциях, не буду заострять ваше внимание. Значит, смотрите, есть российская фирма Российской Федерации. У этой фирмы есть устав под названием проект Конституции Российской Федерации. Под этим проектом разработан целый ряд законов. Уровни законов следующие. Первый идет проект Конституции Российской Федерации. Под ним идут ФКЗ, федерально-конституционные законы. Это переходные законы, которые опираются на определенную статью проекта Конституции и переводят эту статью, расширяют ее полномочия. Да, и дальше уже под федерально-конституционным законом пишется а, конкретный а, федеральный закон. Да, под федеральными законами идут различные а, подзаконные акты, постановления правительства, указы, приказы и т.д. и т.п. Да? То есть уже там последний четвертый уровень документации. Так вот, ребят, для кого же это все написано? Вот это все, чтобы вы понимали, написано для должностных лиц фирмы под названием Российская Федерация. Для всех должностных лиц фирмы под названием Российская Федерация. Для всех ее структур, повторюсь еще раз, для всех. Для МВД, ГИБДД, там Росреестра, налоговый и т.д. и т.п. Эти законы написаны как внутренние инструкции распоряжения ДСП, кто не знает, что такое ДСП, для служебного пользования, гриф такой есть. Вот это все написано для а, служителей вот, этого, вот этой фирмы, для служащих, для а, должностных лиц, этой корпорации или этой фирмы, как хотите ее называйте, понимаете? И вот здесь, вот здесь я вам предлагаю самоидентифицироваться, да, и посмотреть, что, а какое отношение вы имеете к этой фирме? Вы трудоустроены в эту фирму? Вы являетесь должностным лицом какой-либо структуры этой корпорации? Нет, вот я, допустим, не являюсь, да, я не работаю на госструктуры, ни на какую и никогда не работала. Поэтому, как я могу себя идентифицировать? Я нормальный человек, вменяемый, да, и я понимаю, что если я не работаю на эту фирму, значит, я не ее сотрудник, да. <сёк> значит, я кто? Вот простой вопрос, значит, я кто? Вот объясните, я человек, да, а они кто? А они как-то в эту фирму вступили. Как они вступили? Но ну, здесь э, берем, значит, закона Банка или там э, любого юрлица, там не некоммерческого, и там вы увидите, как это все происходит. Значит, э, происходить может следующими способами. Первый способ – это прийти. Все как-пока стать членом некоммерческой организации. Прийти, написать заявление, заявление будет рассмотрено, председателем э, профсоюза там, или какой-то там орган, управляющий орган есть у этой НКО, будет подписано, что да, окей, мы принимаем эти взносы. Смотрим внимательно на все, что называется законами Российской Федерации, действительно находим такой закон. Действительно. Он не противоречит Седьмому ФЗ, да, там, где о некоммерческих организациях. <смех> действительно, так, точно такая же процедура у нас изложена в законе о гражданстве. Да, все, все совпадает. Значит, что такое гражданин? Гражданин это участник НКО, просто они его так назвали. Гражданин, да. А если у нас будет, допустим, какой-нибудь профсоюз, да, то ты будешь член профсоюза или там профсоюзец, да. Если будет там партия, то будешь партиец. То есть, ну вот захотела так вот такая вот фирма называть своих членов гражданами. Но, ребят, Членство еще надо подтвердить и доказать. Когда мне говорят, что ну, вот у меня, допустим, есть очень много запросов во все эти структуры, где я говорю, подтвердите, что я действительно стала членом вашей НКО, да, что я действительно прошла процедуру, описанную в федеральном законе о гражданстве Российской Федерации. Когда мне говорят, что у нас нет бумаг подтверждающих это, что вы вступили или вышли, но есть определенная там статья, на которую они ссылаются из этого закона, что вы стали автоматом, граждан, гражданином Российской Федерации. Вот здесь у меня вопрос. Я говорю, ребят, я все понимаю, но в Конституции Российской Федерации написано дословно следующее, что международные нормы права являются приоритетными перед вот этим вот уставом Российской Федерации. А международные нормы права, в частности, Декларация прав человека от 1948 года, ООН, да, говорит о том, что у человека есть право на гражданство. То есть право на гражданство принадлежит человеку. Вот скажите мне, пожалуйста, уважаемая фирма Российская Федерация, кто вам дал право... «Наделять человека гражданством без его ведома». То есть что получается? Получается, что эта фирма каким-то образом, непонятным, право человека на гражданство приписала себе, отняла от человека да, и приписала его себе. То есть теперь, оказывается, у этой коммерческой фирмы или некоммерческой, да, у этой фирмы, корпорации, есть право любого человека, кто пробежал там как заяц по ее территории, да, схватить и сказать, ой, все, ты будешь моим гражданином. Тебе кто такое право дал? Какой такой международный закон тебе такое право дал? Вот какой? Вот объясните мне, пожалуйста. Мне ни один товарищ из МВД не смог это пояснить. А мы знаем следующее из законодательной базы, что если какой-либо закон или статья закона противоречит международным нормам, то применяются международные нормы. Это логично, это понятно. Поэтому, если вы не можете подтвердить, что я проходила процедуру а, вступления в членство вашей фирмы, да, и не можете подтвердить, что я выходила, поскольку у вас нет от меня заявлений, нет указа президента да, о вступлении в меня в гражданство, что он прям распорядился меня, меня туда зачислить да, в члены НКО, если у вас нет подтверждающих данных, тогда объясните мне. И если у вас международным правом вам не дано такое право оккультуривать человека в гражданство автоматически, значит, этот пункт не работает, поскольку он не соответствует международным нормам. Значит, мы его вычеркиваем. Итого делаем выводы, что у меня гражданство Российской Федерации или гражданство равно членство да, в НКО. Этого нет. Я не член. Вашей партии, вашей фирмы. А раз я не член вашей фирмы, значит, я как была человеком от рождения, так я и стала с этим человеком. Так вот, давайте дальше разбирать взаимоотношения с Российской Федерацией, с фирмой Российская Федерация. Значит, что мы имеем? Мы имеем, что есть некая фирма, под названием Российская Федерация, у которой есть устав, которая на основании этого устава понаизобретала внутренние какие-то инструкции, распоряжения и так далее, под названием ФКЗ, ФСЗ, ПП, там указы, приказы и так далее. Да? Что получается? Что это их внутренняя документация. Как она меня касается? Абсолютно никак не касается. Понимаете? Это все равно, что я буду проходить мимо Макдональдса, да? мне будет выбегать сотрудник и говорит, ты мне должен, вот тебе счет. Я говорю, чего я? У тебя ничего не купил. Нет, ты мне должен, потому что мы внутри себя так решили. Понимаете, будет раздавать платежки. И я такая, а, ну да... Ну, решили, хорошо, пойду заплачу. Сколько же я там... О, 600 рублей должен, да, ну, пойду заплачу. Ну, понимаете, маразм, да, вот маразм у нас кричит. Вот, и все, вот, вся страна получает платежки, такая, о, блин, а чё? Ну, наверное, да. И, ребят, все уже давно на всех углах кричат, да, что платежки вот эти вот от фирмы Российской Федерации являются офертами. То есть они вам делают предложение, пожалуйста, придите, внесите добровольный взнос. Но там, понимаете, скользкая такая тема, я сейчас объясню, почему скользкая, потому что не всегда это добровольный взнос. Иногда они это выставляют под услугами, и причем делают все таким образом, что ну как с детс, как я не могу без этих услуг существовать, ну не могу я существовать без паспорта. То есть они меня вынуждают, вынуждаются, понимаете, идти и получить эту платную услугу, да, по приобретению корочки паспорта, по заведомо завышенной цене, да, цена которого там 750, а мне его за полторы тысячи предлагают. Да. Это что такое? А куда антимонопольная служба смотрит? Вот, вот, мне непонятно, это что, что, что такое за почему, значит, у нас таможенный кодекс работает в отношении бизнесменов, да, и говорит, что вы тут цены завершаете. Мы сейчас вам тут штрафанем вас за это. У нас, между прочим, предусмотрено КОПП. Штрафы за завышение цены товара, что это вы тут возите и завышаете? А здесь в Российской Федерации, пожалуйста, да, почему-то эта норма э, административного кодекса правонарушений, почему-то эта норма не действует на тот же самый паспортный стол, который продает товар по завышенной цене, я не знаю, уж какой там в тысячи раз, да? Почему в две раз практически, в две с копейками, да? Странно, вот мне непонятно, почему. Вот, а им понятно, им можно, потому что они внутри себя так решили, понимаете, ребят? Вот, поехали дальше, то есть они меня вынуждают, вынуждают а, прийти, обратиться к ним за услугами, то есть это выбор без выбора, это вынужденные меры. То Что это значит? Это значит, что принуждение, в прямом смысле слова принуждение, да, Второй вопрос. Есть откровенно счета, да, или откровенно какая-то лажа, которую нам выставляют, что мы капец как обязаны это делать, потому что они там решили, да, что ты обязан платить за ЖКХ. Прям обязан, обязан, вообще там <сил>, сил нет, как обязан. Но опять же, начинаешь разбираться в законах ЖКХ, и выясняется, что да никто никому ничего не обязан. Ребят, вы паразитируете на моей земле, да, вы там, у вас кормушка прекрасная, вы прекрасно кормитесь, я же к вам не лезу, вы-то что ко мне лезете, да? Чего вы в мой карман лезете? Я тут и так, как могу, существую, выживаю, да, и как-то без вас обхожусь. Вы уже ладно, там не помогаете, но, но не мешайте хотя бы. Ну не мешайте. Нет же, им же надо залезть в карманы каждому, понимаешь. еще вот на эти... Они даже не стесняются написать свой код... В Огрейн, да, что они ведут по Акведу деятельность, по договору или за вознаграждение. Но это вообще вверх вот цинизма и хамства. А мы ничего, мы ведемся, да, мы им носим каждый раз вознаграждение за ЖКХ. Ой, спасибо, спасибо, да, что я вот вы мне позволили на моей земле, матушке, пожить в моей квартирке, которую я купил за свои денежки. там, да, вот спасибо, я еще вам вот за ЖКХ заплачу. Ну, бред, ребят, ну, конечно, бред. Так вот, на что хочу обратить внимание? Хочу вас обратить внимание на именно вот позиционирование себя в голове. Это из разряда самоопределения и самоидентификации. Если вы не являетесь членом этого, этой НКО, этой фирмы, этой корпорации, если вы не ее должностное лицо и сотрудник, вы не обязаны подчиняться вы не обязаны пользоваться этими законами. Если вам непонятно, я вам объясню на другом примере, своем любимом. Вы приехали отдыхать в отель, да, в Турцию, да неважно куда, там, не знаю, на Приокские дали приехали в отель. И по правилам отеля вам должны менять полотенца каждый день. Понимаете? Приходит уборщица и говорит, слышь, ты понял, видишь, у нас правила написаны. Полотенца меняются каждый день. Там Заезжайте, я думаю, вы видели. Во всех отелях есть такая книжечка, да, где написаны правила отеля. И там в этих правилах отеля есть. Белье меняется раз там каждый день да, или раз в три дня, в зависимости от категории отеля. Полотенца меняются. Вот представьте себе ситуацию. Там написано, смена полотенец ежедневная. Да? Приходит к вам тетка какая-то, вдолбится в дверь и говорит, слышь, Видишь, открывай, что написано, смена полотенец ежедневно, быстро встал и пошел, полотенце поменял, ты что, сейчас тебя оштрафую за то, что ты не поменял полотенце. И вы такие, а, ну да, да, правило же написано, конечно, а где брать полотенце? Твои проблемы, где брать полотенце, написано менять, меняй. Понимаете, вот маразм этой ситуации. Вот я прекрасно понимаю, если бы мне так в отеле сказали, первое бы, что я сделала, я бы пошла жаловаться ательеру и сказала, слышу, у тебя там сотрудники приборзели. Вот. И вот так вот себя ведут. Куда бы этот сотрудник полетел? Ребят, вот если человек приходит со здравой головой, да, и понимает, что сотруднику что-то с головой плохо, да, и он меня обязывает как гостя делать то, что как бы Постояльца, да, но ну, не будем гостя, как постояльца обязывать э, делать то, что он обязан делать, ему за это зарплату платят, понимаете? Куда бы он полетел, этот сотрудник, правильно? Полетел бы нафиг оттуда. А здесь получается все то же самое, один в один, понимаете? И мы такие-то проглатываем, и мы такие, а, да, полотенца нам надо. Конечно, кон... где же взять полотенце? Сейчас побегу, возьму полотенце, еще что, ну что за маразмы. ребят? вот я вот слушаю постоянно, да, у меня просто вот складывается вот я смотрю на людей, даже которые сотрудники там работают. Я говорю: люди, вы вообще что ли не понимаете, что происходит? У вас настолько зомбоящик на вас влияет, или что с вами... Ну, я сейчас, конечно, утрирую, да? но тем не менее, ребят, поймите, вот мое возмущение правильно. <laughs> вот, Меня иногда просто в ступор вгоняют нек некоторые персонажи, которые не понимают элементарного. да. Очень много людей со мной начинают спорить, что «Ольга, ну как же так, вы призываете людей» слушаться там и там исполнять законы, там и пользуйтесь законами Российской Федерации. Законов нету, ничего нету. Да, да. Но, ребят, ну, ребят, это тоже бред. Ну, как это законов нет? Ну, корпорация же существует? Существует. Но внутри корпорации же есть законы? Есть. Ну, чего вы отрицаете очевидное? Ну, они же есть по факту? Есть. То, что вы мне тут сейчас рассказываете, Они, до Юра, незаконны. Нет, подождите, что значит они до Юра незаконные? Корпорация создана, зарегистрирована. Юридически она законная, законная. А вот как коммерческая организация или некоммерческая, как юридическое лицо. Образование. Оно законное? Законное. На международном уровне узаконенная эта корпорация. Корпорация имеет право. Создавать внутренние инструкции, распоряжения, законы, как угодно называйте это. Ну, назвали они внутри себя законом. Ну, хорошо. Но имеют право? Имеют право. Что вы отрицаете очевидное? Это же имеет место быть. Это есть по факту, да? Единственное, что надо себя в голове отделить от них. Я есть я. На меня, как на человека, действуют международные законы и нормы. Вот. И чуть-чуть их... Чуть-чуть их проекта Конституции, да, который там упоминает про человека. То есть все-таки, все-таки, да, вот эта вот фирма не абы как существует, а она все-таки знает, что есть такой человек, да, и человеку надо все обеспечить. Они про это знают. И даже в Конституции своей, в уставе в своем написали, что, а, ну, если вдруг к нам в фирму придет человек, то мы ему обязаны. все. Um, поэтому, ребят, не, не признавать законы, отрицать, приходить в суды шашкой махать и говорить, а, вас нету, РФИ нету, законов нету, но ну, ничего вы не добьетесь, но это бессмысленно и бесполезно, это вас могут в дурку определить, потому что, ну, по факту есть, только вы на этот факт смотрите с другой стороны, у вас uh, недопонимание происходит всей ситуации в целом, вот я сейчас вот раскрываю вам такие факты, пожалуйста, переоцените вашу систему знаний, переоцените вашу систему ценностей, да, вашу логику. Если есть фирма, это все равно, что я не знаю, там вы придете в «Газпром» и начнете говорить, что «Газпрома нет». Да, «Газпрома нет», все внутренние распоряжения, ДСП, там, я не знаю, там, положение по сотрудникам недействительны, все вообще недействительно, фирма не работает. Но это же бред. Понимаете, фирма работает, у нее есть внутренние распоряжения, распорядки, инструкции, там служебные какие-то инструкции и так далее. Там целый ворог документов. У них есть свои внутренние ГОСТы, ОСТЫ, да, и какие-то внутренние руководящие документы, по которым они работают. И отраслевые есть документы, они закреплены на отраслевом уровне. То есть там полная документация, полный фарш. И так в любую компанию, куда вы не придете, придите там в Роснефть, я не знаю, там придите в тот же самый Макдональдс, у них все будет. У них эти документы будут, но вы же почему-то не приходите и не оспариваете к ним туда, да, там в Макдональдс тот же самый, или там в наши э, местные структуры, вы же не приходите и не говорите, что вас нет. Ну, есть же. Но по факту есть, есть. Юридически законно, законно, работают, работают. Почему нет? Даже вот все эти структуры на международном уровне зарегистрированы, да, в ЮПИКе и дальше, в других реестрах. Вот. Поэтому отрицать очевидное, но с моей точки зрения, это глупо. Оно Я оцениваю только факты, оно есть. Вопрос, как вы в эти факты вливаетесь. Да? Если вы считаете, что на вас действуют эти законы, это одно – а если вы считаете, что разумно, да, осознанно себя ведете и говорите, так, подождите, но вы же вот а, фирма, вы же коммерческая структура. Это же все внутреннее, это же все для вас. Я здесь причем, вот вы меня пригласили в суд, да? Я совершенно спокойно прихожу и говорю, вот хорошо, вот я в суде. Суд чей? Коммерческой структуры, да? Вы, вы коммерческая организация, коммерческой структуры в рамках большого НКО. Это ваши законы. Вот вы должны действовать по инструкциям. Я уважаю ваши инструкции, вы, вы сделали свой выбор, я уважаю ваш выбор. Пожалуйста, к этому претензий нет. Но у меня-то тоже есть самоопределение «я человек». И э, согласно вот вашим инструкциям, да, все ваши инструкции на уровне человека заканчиваются Конституцией. Поэтому единственная точка соприкосновения меня и судьи может быть на уровне Конституции. Все. Другого уровня быть не может. У нее дальше цепочка прервана, у нее дальше нет инструкций, что с человеком делать. Только на Конституцию. А Конституцию они отказываются, устав своей фирмы отказываются выполнять. Да? Дальше, значит, если э, устав фирмы не выполняется, сотрудник там в ступоре, он не понимает, что делать делать, к нему пришел человек, да, а что происходит? Он должен смотреть международные нормы, что я ему и приношу. Говорю, вот видишь международные нормы, товарищ, я к твоей фирме никакого отношения не имею, и я могу лишь по доброй воле, я не знаю, там, оказывать вам благотворительную помощь в виде взносов каких-то и так далее, или пользоваться вашими услугами, но вынуждать меня – это нарушение прав человека. Вынуждать меня, да, обязывать меня там паспорт какой-то делать или еще что-то. Конечно, я вынуждена в каких-то определенных рамках, в каких-то определенных условиях да, согласиться с их навязанными услугами. Но это вынужденная мера, то есть а, это сделано под принуждением, потому что иначе я не могу, допустим, передвигаться по стране, не могу покинуть пределы да, этой вот конторы Никанора, не могу. Вот они меня вынудили, заставили. Но это же грубейшее нарушение прав человека, ребят. Читаем статью 13, да, Декларация прав человека. Там что написано? Что человек беспрепятственно может покидать свою страну и возвращаться в нее беспрепятственно страну, территорию. Что такое страна по международным нормам? да? Там есть 4-5 показаний. Что такое страна? Вот, страна это население, постоянная территория, да, и там ТДТП, дальше признаки. Выше в ленте, в канале есть, что это такое. Поэтому, ребята... Значит, здесь такой вопрос именно самоидентификации. Если вы приходите и в суд, тот же самый суд, или в любую другую государственную структуру, типа государственную, да, вот этой вот корпорации Российской Федерации, если вы себя позиционируете таким образом и говорите, вы знаете, я человек, все инструкции на уровне человека у вас заканчиваются в уставе, который называется проект Конституции Российской Федерации 93 года. Больше у вас ничего нет. Значит, как мы с вами будем взаимодействовать, объясните мне, пожалуйста. Все, без хамства, без наглости, без ничего. То есть я предлагаю, вот последняя точка нашего с вами соединения заканчивается на уставе. Дальше как мы будем взаимодействовать? Они на этом ломаются сразу, у них там все, они, они даже не соображают, у них нет инструкции, у них есть юрлицо, физлицо и там и прочие лица, зверушки. да? Больше они не знают. Соответственно, раз они, вот пока они не узнают, пока у них инструкции нет, да, совершенно спокойно собираемся, уходим. Они начинают там всякие ну, свои инструкции выполнять. Ребят, относимся просто спокойно. Ну, выполняют они инструкции, ну, выносят они судебные распоряжения и так далее. Но... Мы-то с вами что делаем, особенно вот я, да, к чему я, ну, я даже не то что призываю, я вам просто показываю варианты, как с этими ребятами можно общаться и разговаривать. Я никого никуда не веду, никого никуда не призываю. Если вы оказались в какой-то непонятном э, затруднительном положении при взаимодействии с вот этой вот фирмой Российской Федерации, да, я вам подсказываю другие варианты выхода и решения вопроса никого абсолютно не веду, не призываю. Не нравятся вам мои методы? Пожалуйста, прослушали, проходите мимо. Я не обижусь, честно, мне как бы фиолетово, что вы там об этом подумаете, но если вам это поможет, я буду рада. Я об этом всегда заявляла, заявляю, буду заявлять, потому что это очень важный принцип моего, в принципе, с вами взаимодействия, да, и почему я вот занимаюсь тем, чем я занимаюсь, то бишь вот открываю вам глаза на какие-то вещи, повышая уровень вашей осознанности. Только вот и за этого вот получится у вас вот станет у вас что-то в голове там более-менее на место на полочку разложится да вы поймете что блин что-то тут не то меня дурят поменяете свою точку зрения да найдет начнете себя вести по-другому решите какую-то свою проблему Ну супер же супер вот поэтому я за осознанность значит смотрите что хочу сказать если у вас возникла какая-то ситуация да я, допустим, делаю следующее. Я погружаюсь в их инструкции, в их законы, да, и четко узнаю, кто должен делать, как должен делать, почему должен делать. Я прихожу этому сотруднику или там должностным лицам, группе должностных лиц рассказываю. Значит, так, ребятки, я проанализировала вашу законодательное право да вот смотрите вы должны делать 1 2 3 4 5 вы этого не делаете это что значит это значит что вы не соответствуете занимаемой должности это значит что вас нужно уволить вот и в таком русле с ними со всеми можно разговаривать. Точно так же я прихожу в суд и говорю судье, вот понимаете, вот э, вы нарушаете вот это и вот это. Значит, разбирая дело, даже с точки зрения материального права, да, вот по ЖКХ, кто почитал иск на возмещение морального ущерба судье, я там расписала, достаточно было 9 пунктов, там у меня больше 40 пунктов нарушений, в принципе, да, ну конкретно по моей ситуации. Но для судей, в общем, и в частности для... Для, для всех людей, которые в этой же ситуации находятся, девяти более чем достаточно. Да даже трех будет достаточно, поверьте мне. Если вы найдете три нарушения, то уже будет достаточно. Вот вы показываете, что я изучила ваши внутренние распоряжения, да, ваши внутренние законы. И вот смотрите, согласно вашим же законам, вот это, вот это, вот это вы делаете неправильно. Вот это, вот это тоже. Вот здесь вас могут наказать, а вот здесь я требую, чтобы вас наказали за это. И дальше я буду требовать вашего увольнения, потому что вы не соответствуете занимаемой должности. Все, ребят, если они хотят взаимодействовать со мной, как с человеком, значит, я приду и буду их учить, как со мной надо взаимодействовать. Даже на их же основании, на их же законах. Это идентично тому, что я приезжаю в отель, мне обязаны менять полотенца. И никто меня не заставит, чтобы я сама себе меняла полотенце. Это прописано в их инструкциях, в их законах. Вот они обязаны эти законы соблюдать. Если мне, не дай бог, не поменяют полотенце, понимаете, я проснусь с утра и буду звонить, где мои чистые полотенца, я хочу в душ. Все, точка. Потому что я приняла условия приглашения в этот отель. Да? Вот Я ехала туда на таких условиях. На других условиях я отказываюсь взаимодействовать. Вот. Я могу выехать да, и потребовать свои деньги обратно, потому что э, компания, да, отель, не соблюдает свою оферту, не соблюдает свои там публичные условия договора, еще и написать плохой отзыв про них. Так а что мне мешает то же самое сделать с фирмой Российской Федерации? Я делаю то же самое. Я пишу, значит, начальство, руководству выше, что здесь должностные лица вообще ни черта не знают своих инструкций, значит, они не соответствуют занимаемой должности. Более того, они нарушают ваши штрафные сетки, да, какие у нас есть штрафные секты, у нас есть Уголовный кодекс, у нас есть административный кодекс, правонарушений КОПП, да, и так далее. Вот, я прям четко указываю: вот ваш сотрудник, мало того, что, блин, не слушается, не соблюдает, еще и вот это, вот это. А, Кто-то мне когда-то сказал, что это жаловаться пиратам на пиратов. Возможно, да. Но вы когда приходите в отель или еще куда-то, да, и требуете, чтобы вам оказали услугу качественно, вы кому на кого жалуетесь? Какие у вас есть еще варианты пожаловаться на кому на кого? Понимаете, да, конечно, есть какие-то у них внутренние органы, там профсоюзы, которые они сами себе сделали, типа Роспотребнадзора там, и так далее. Вот, ну, жалуйтесь туда. Есть у них прокуратура, ОБЭП и т.д. и т.п. Жалуйтесь туда. То есть у них есть эти контролирующие органы, а значит, они должны реагировать. Вот, если, ребят, смотреть... С высоты вот этой вот, допустим, позиции я ее ни в коем случае не навязываю. Я просто пытаюсь вам поня... дать понять, что есть... Можно оценивать это все по-другому. Попробуйте вот подумать, да, с этой точки зрения и найти для себя выгоду. Если вам это будет выгодно, используйте. Не будет выгодно, ну, пойдет у вас сопротивление, да не используйте, пожалуйста, ради Бога. А вот, просто вот подумайте над этим, что это же просто коммерческая компания которая внутри себя какие-то правила организовала. Вы на эти правила повелись. не уже сейчас не рассматриваем вынужденно, принужденно и так далее. Да? Ну, в общем, как-то там согласились каким-то образом под расстрелом. Вот. А теперь выясняется, что эта контора Никанора не хочет своим же правилам следовать. Значит, надо их заставить. Каким образом мы можем заставить? Выучить их правила, да, разобраться в этих правилах и прям потыкать носом. Что мы делаем? А, ну, по крайней мере, что я делаю да, в этих случаях? Я просто делюсь своим опытом, ничем там не, не вообще не, не беру, не перенимаю. Делюсь своим опытом, я жалуюсь на них, на всех пишу, что вот этот сотрудник не соответствует, потому что, потому, да, там суды, допустим, судебную власть никто не передавал, государству МВД, не давали права наделять человека гражданством автоматически. но ну, никто ему не дал это право. Как это он сам себе заимел это право? Понимаете, он, не, у нас ни одно лицо не может лишать, решать какие-то вопросы и более того, использовать права в отношении других лиц. Но нет такого, это уголовно наказуемое деяние, да, посягательство на права других лиц. Вот. Лиц, человеков и так далее. Это уголовно наказуемое деяние. И как они это сделали, вот мне неизвестно. Вот я пытаюсь этого добиться, да, сказать, ребята, а вы как? Вы не приборзили там? Вы как это сделали? Расскажите мне. Вот я как международник, да, вот расскажите, объясните, кто вам это дал? С чего вы это вообще взяли? но это просто не бьется с основными законами международными. Дальше. Жалуюсь, значит, судьи... Если судьи не понимают, значит, пишем, а я же могу пользоваться их услугами. Мне же никто не запрещает ездить на заправке «Газпрома», да? Даже если я там не работаю. Но я иду и заправляюсь, мне нужна их услуга, я вот заправляюсь, ну, вынуждена, ну, а что делать? Или там, допустим, я могу пойти купить что-то в «Макдональдсе». Да, мне же никто не запрещает. Другое дело, хочу я или не хочу, но тем не менее, оно есть, я же могу пойти воспользоваться их услугами. Вот, ребят, то же самое. Вот меня там засудили, допустим, неважно, когда там какая-то ЖКХ решила, что я им должна, да. Хорошо, судья вынес решение в их пользу. Что это значит? Что он нарушил мое право состязательности, он нарушил право равенства сторон, он там кучу-кучу-кучу всего нарушил, да. Вот, понятное дело, что там у них внутренние ДСП, все проплачено, у них регламент такой, какой нафиг закон, они не собираются свои инструкции знать, но я же могу то же самое сделать. Кто мне в этом запретит? У меня тоже, прикиньте, есть такое право. Я прихожу в этот же суд, и это же судья я начинаю судить в этом же суде абсолютно вот где он меня судил да вот люблинский районный суд я на него тут же подаю в тот же люблинский районный суд другой судья будет судить этого судью вот и аргументов и оснований более чем достаточно и я как человек подаю а это совершенно другой уровень понимаете то есть я как извне это равноценно тому, что вот я извне, да, меня не заправили на заправки, да, или заправили, но меня там обманули, нахлобучили, там как-то обобрали. Вот, я то же самое, я пишу заявление в эту компанию, да, там на какие-то структуры, что прошу разобраться, ваш сотрудник, тра-та-та, -та, меня там обокрал, что-то сделал. И они будут разбираться. Если они разберутся и скажут, да, действительно, вот там этот, это, нашли там нарушение, да, они мне компенсируют это все. То есть это скажем так, установленная годами практика. Я здесь ничего сверхъестественного, ребята, не придумываю. Я все беру из жизни. Но вас же, когда там в магазине обманули, там обсчитали или еще что-то сделали, да, вы же пишете. Прошу разобраться, прошу вернуть деньги, да. Вот я думаю, что у многих было заплатили в интернете, вам товар не привезли или еще что-то. Куда-то ваш заказ пропал. Но вы же пишете, вы же разбираетесь, вам же возвращают деньги. Так вот и э, с фирмой Российской Федерации можно делать то же самое, потому что это фирма. Вот как только у вас в голове с формируется понимание, что эта фирма, и найдете очень много фактов этому подтверждающих, да, у вас сразу все встанет на свои места. И схлопнется та логика, почему я вам говорю, что надо изучать законы, надо их тыкать носом, что они не соответствуют занимаемой должности, они не исполняют свои же инструкции. Не мы должны эти законы и инструкции исполнять, а они. Почему они имеют право нас полиция трогать и все остальное? Почему? Потому что в том же самом КОПП расписывается, на, да, 19 пункт 3.17, где противодействие, оказание противодействия полиции тоже очень смешно. Вы знаете, как у нас законы пишутся? Я вам хочу обратить внимание на такой факт, что либо в законе в целом, либо в конкретной статье должен быть определен круг лиц, в отношении которого данная статья или данный закон применяется. Более того, круг лиц должен быть настолько определен, что определение должно быть выражено либо в преамбуле закона, либо через ä, права и обязанности того лица, в отношении которого будет ä, вестись речь. Понимаете, да? То есть есть два варианта, как выражать ä, определение определенного лица. Так вот, если вы почитаете, допустим, 19 пункт ä, КОАПП, то увидите противодействие. Там, органам полиции, да, или там полицейскому. Я уже не помню, как это звучит, но суть, суть в чем? А, суть в том, что там не определен круг лиц. Соответственно, круг лиц сужается до того, о, ко о ком идет речь. Противодействию полиции. Значит, если полиция будет противодействовать полиции, то она вот там за это нарушение получит трата И если перечитать весь вот этот вот кодекс административных правонарушений, то вы увидите, что это их штрафы, Понимаете? Вот с этой колокольни посмотрите, пожалуйста, и внимательно изучите административный кодекс, и вообще, в принципе, смотрите все статьи. Если неопределен круг лиц, э, или, или там, вот, а вы увидите это, в некоторых статьях написано, действует на неопределенный круг лиц, да, то есть, что это значит? Что противодействие сотруднику полиции неопределенного круга лиц, то есть любой, это значит, или каждый, вот законодательство использует слово «любой» или «каждый», или «неопределенный круг лиц». Если этого не указано, если этого не указано да, то там человеки в том числе на самом деле. Вот, Неопределенный круг лиц, любой, каждый, это все туда, и человека тоже можно подгрести. Но конкретно в некоторых статьях это не указано. Значит, раз это не указано, значит, речь идет о том лице, которое упоминается в этой статье. Все сужается до одного лица, значит, до полицейского. То есть если полицейский будет противостоять полицейскому, он будет там тра-та-та, на него налагаться такие штрафные санкции. Понимаете? То есть если внимательно изучить все законы Российской Федерации, да, и еще иметь богатый опыт работы в крупных корпорациях и знать, что такое внутренние ДСП, распоряжения, как они работают, да, иметь хотя бы такой опыт. Я имею такой опыт, поэтому мне все понятно. Для меня это все логично, да, что да, в любой крупной корпорации есть система штрафов. В любой. И штрафы прилетают автоматически за опоздание, там, я не знаю, за невыход на работу, туда-сюда все это знают, что штрафы устанавливаются не только у нас каким-то законодательством, регулирующим правоотношения да, работников и работодателя, но и штрафы устанавливаются внутренним распоряжением работодателя. Вот, поэтому... В принципе, имея такой опыт, несложно догадаться и понять, да, для кого и как написаны а, наши вот постановления, какие-то КОПП, административные правонарушения и так далее. Иногда доходит до смешного. Да, ГАИшники выписывают какие-то там постановления, читаешь, там, вокруг лиц какой. Ну, так это же для вас, для гайцов, ребят. Ну, что у мне тут какой-то штраф? Какой штраф? Где написано? А, вот, там, 17 там, какой-то там еще. Ну, читаем. Круг лиц определен? Нет, не определен. Где тут обращение к неопределенному кругу лиц? Нету. До свидания, ребятки. Это для вас. Вот, для меня никакого отношения нет. Не Я не ваш сотрудник. Я не сотрудник Российской Федерации фирмы, понимаете? Я человек, отдельное лицо. Это что касается самой фирмы Российской Федерации, да, вот поняли, разобрали, закрепили. Значит, теперь разбираемся, что такое государство и где оно есть, да, про Российскую Федерацию я уже говорила, поскольку это временная, была временная м -м, республика, эта временная республика не закрепилась, но она не успела за 39 лет, поэтому 16 в 16 году, да, 17 -го марта 16 -го года это все у нас Накрылось. Все. Значит, государства нет. Его не создали. Оно не закрепилось. Все государственные органы, которые были, да, над ними взяла шефство вот эта вот коммерческая фирма Российской Федерации. Вот. То есть по большому счету прямого доступа нет, но к деньгам у них как-то есть, да, паразитирующим. В общем, такой вот агрегат-паразит сверху. Что мы еще имеем по факту? Да? Поэтому про государство РСФСР я считаю, что нет смысла говорить. Тем более, вот все, кто говорят про РСФСР, да, давайте определимся, а какой из четырех? Вот, какой из нескольких, какой вы РСФСР конкретно имеете в виду? Потому что их несколько. И, судя по вашей логике, да, вот и по вот той логике, которую я только что озвучила, РСФСР с Конституцией 1978 -го года. Ну, поскольку это была конституция, а не проект, да, то есть это все-таки государство. До этого было другое государство, у них тоже была конституция, до этого было еще государство и еще государство, понимаете? А, какое было последнее? Все говорят, они все действуют. Да, они все действуют, но они все действуют в рамках одного. И что-то они каждый раз пытались, присоединялись, что-то там делали, да, и начинался процесс перезапуска согласования договора. Но так или иначе, сама вот эта фишка, она уже умерла, все, ее нет смысла вообще как-либо обсуждать, то есть государство как такового не создано. А что же тогда остается? остается СССР, у которого еще есть шансы, да? у нас еще есть целых практически два с копейками года что-то там сделать, но опять же да, про СССР, почему я не занимаюсь темой СССР потому что за два года э, в обозначенные ранее сроки я уже сказала, да, сколько у нас ведется согласование, демаркация границ там и пересогласование, переподписание международных договоров э, от 7 до 15 лет мы уже явно за два года не успеем Вот. более того, итоги референдума все там, вот они законы, да незаконные, но в референдуме что было написано? За обновленный союз. А обновленный союз – это то, про что я говорю. Надо пересогласовывать границы, договоры. Этого никто, Этим никто не занимается, понимаете? Этого никто не делает. А те, кто делают, они уже тупо не успевают. Ну, если кто-то успевает, то я про них просто не знаю, поэтому не говорю. А дальше, вот те, кто занимаются да, темой СССР и развивает эту тему СССР, ребят, я же не против, да развивайте, я вам не мешаю, при том при всем. да, Я просто говорю про то, что вот если вы развиваете, то покажите людям, давайте начнем с того, что покажите, что вы выступаете на международной арене и... И вы ведете согласование, скажите, ура, ребят, вот сегодня мы, нас уже 15 стран согласовали, Там через день там, о, 18, число растет, процесс идет, но никто же этого не показывает, ни одного не видела. Все какие-то делают внутренние документы, давайте создадим МВД, давайте создадим там, финансовые какие-то структуры и так далее. Что вы создаете, если они есть, Они созданы, надо просто э, органы управления взять в свои руки, вот и все. Та, а это-то создано, вот, вот это как раз об этом надо думать в последнюю очередь, в первую очередь надо на международной арене как-то обозначиться, а потом делать внутри себя какие-то движухи, ну это логично же, вот, а так вы что тут заявляете, если вы собираетесь делать компанию, фирму открывать там и еще что-то, вы же не начинаете с того, что вы а, сидите и, там и по, пока не прорисуете все бизнес-процессы, не построите там, я не знаю, себе 15 офисов, не оборудовываете их, вы же по-другому начинаете. Вы же компании начинаете заниматься как? Если вы решили бизнесом заняться, вот сейчас мне все бизнесмены поддержат. Начинается бизнес с того, что вы идете и регистрируетесь. Где? В тех органах, которых нужно. Да? Получаете себе расчетный счет, получаете себе а, юридические реквизиты да, и начинаете с партнерами взаимодействовать уже на равных, да? как юридические лица. Вот. вот с этого бизнес начинается. А потом уже все остальное уже внутри, десятое, десятое дело. Как вы там офис, где какой найдете, как вы там бизнес-партнер процессы выстроите, да, логистику и так далее. То есть это уже внутренние мелочи. Бизнес начинается с регистрации. Даже э, те, кто уже делает какой-то бизнес, да, когда они доходят до определенного предела, они все равно утыкаются в то, что что-то как-то надо регистрировать. Потому что если работать с крупной рыбой, да, надо играть по их правилам, потому что по-другому никак. А вот, все равно люди будут просить по безналу, люди будут просить какое-то юрлицо для перевода денег и так далее. То есть есть определенные законы бизнеса. Вот. так вот в международном праве то же самое есть определенные законы государственности да и как эти государственные международной арене между собой контактируют. Вот. Поэтому начинать делать что-то внутри, без того, чтобы заявить себя снаружи, ну это как бы, не знаю, вот с моей точки зрения это нелогично, и поэтому я, допустим, не собираюсь идти снаружи что-то делать, ну, по крайней мере, с точки зрения там, СССР, либо еще чего-то, вот, или образования государственности, у меня не стоит такой задачи. Поэтому я этим и не занимаюсь. Да если кто-то занимается, да ради бога, ребят, я только рада. Мне просто эта тема не близка, не интересна. Вот. Я, я не хочу. Вот. У меня другая задача. Да? Вот. Я человек, я, вот, дайте мне жить как человеку. Все для этого есть. Я без вас справлюсь. Не надо мне тут ничего. <coughs> вот. ну, про проект, кстати, «Человек» я в следующий раз расскажу вам по более подробно, зачем я это сделала и почему я это сделала. Все вам объясню. Просто в сегодняшней лекции я хотела бы, чтобы вы Осознали, что Российская Федерация это некая фирма, вот, и наше с вами взаимодействие с этой фирмой строится по правилам ткнуть их носом, да, указать на несостоятельность, на какую-то неадекватность, не знаю, там, на несоответствие должностных лиц занимаемой должности и более-менее заставить их работать по их же правилам да, в нашу пользу. Опять же, это юридическая компания, юридическая фирма. Если вам невыгодно с ней взаимодействовать, вы можете просто отказать. Да? Если вот мне невыгодно ходить в Макдональдс, я понимаю, что мое здоровье губится, там, моих детей и так далее, то я просто туда не хожу. Вот и все. Но здесь у нас вопрос стоит более глобальный, да, потому что нас принуждают к этому. Вот. А раз принуждают, то здесь надо уже какими-то другими методами пользоваться. Поэтому мы здесь все в... собираемся да, для того, чтобы вот эти методы придумать, воплотить в жизни посмотреть какие из этих методов будут эффективны вот и все все все достаточно просто да мои мои как бы цели и задачи они достаточно ясны простые понятны повысить вашу осознанность указать на какие-то вещи которые вы может быть не, не замечали да, не догадывались об этом раньше ну и собственно говоря сподвигнуть вас с каким-то действием что оказывается что-то можно в этой жизни решить не просто сидеть как амеба перед телевизором и поглощать бездумно все что вам сливает оттуда да? а что-то можно пойти Сделать и как-то вообще свои права свободы отстоять вот но к сожалению очень многие переворачивают мои слова и считают что я людей призываю ломать систему вот но я призывами не занимаюсь да я уважаю выбор каждого если есть такой шанс и если у человека есть такое желание то не могу мешать реализовать каждый решает сам за себя, пожалуйста, не надо переворачивать мои слова, если вы люди разумные, но ну, если у вас, конечно, стоят такие цели, чтобы как-то опровергнуть или вмешаться и опорочить мою деятельность, ну это ваше право, пожалуйста. Вот, делайте, что хотите. Все, ребятки, на сегодня все. Я думаю, что вам была полезна эта информация, что у вас немножечко на шаг стали ближе к истине, у вас повысилась ваша осознанность, вы немножко больше сегодня стали понимать, что в нашей стране происходит и как они это все сделали и устроили. Все, всем спасибо, всем пока.